Всем привет! На связи Офисер, и сегодня мы сыграем звездную космическую игру Dreadnought. Давайте перейдем сразу к кораблям. На Юпитер Армс мы сегодня будем летать на Дувре. Итак, Дувр это оригинальный сверхбыстрый корвет, легкий разведывательный корабль, дающий флоту решающее преимущество на поле боя. Разработан для точечных ударов в ситуациях, требующих скорости и маневренности на поле боя. Он одним из первых используется в операциях, требующих передового присутствия и проекции силы. Итак, на борту у нас сегодня будут стоять следующие пушечки. Это лучевые турели второго уровня, варп скачок 2 уровня, поглощающая торбета второго уровня, разрывающий импульс второго уровня и авторемонт второго уровня и у нас стартует карта иксион причем начинаем. режим будет натиск победит команда первая набравшая три соточки очков за командные корабли мы больше всех будем получать очков ну вот мы и долетели на эту планету я думаю стоит походу уйти вниз Uh, так, варп скачок. Второго уровня. Ну, тут, конечно, я не знаю, куда мы прыгнем, если прыгнем. Поглощающая торпеда, разрывающий импульс и авторемонт. Вот авторемонт, наверное, крутая штучка. А вот uh... ну посмотрим, что ты -то сделаешь, торпеда. Ой, неплохо разрывающий импульс так забрали мы командный кораблик отлично я не знаю во что я там в кого стреляю блин какая-то дичь у нас происходит давайте варпанемся куда я варпанулся совершенно непонятно Авторемонт у нас есть, фича супер-буперская. Аккуратненько здесь под ним сейчас встанем. Он понять не может, что происходит, его разбомбим по полной. Так, вот этого мы парня заберем, Нет ай ай ай конечно же, он сблизи просто бомбить по нам жестко И сам скрывается от нашей торпеды, которая ничему ему, походу, особо-то не наносит. Ну что ж, я понял, я понял. Давайте восстанавливаемся и сейчас попробуем напинать этих ребят. Хорошая восстанавливалка, здоровье мне, она понравилась, конечно же. Просто имбовая штука, вот если брать какие-нибудь там м -м, скоростные полетики, допустим, ее просто огонь будет. Так, аккуратно, богату надо забрать. Пытаться, хотя бы. Ай, варп, скачок, варп. Есть. Нет, походу, не есть. Есть, есть, есть, есть. Мы должны это сделать. Мы должны это сделать. Мелочь по нам летит, но мы уходим. И реально мы уходим от этого всего. Но еще один мелкий пытается пытается что-то тут сделать, но теряет нас из виду. И мы уже Давайте, варпанемся. Что, что этот вар дает? Ой-ой-ой, там неплохо ребята бомбанули. Это круто, конечно же. Так, этот дядя. Опять пытается он по нам подстрелять. Давай ты этого не будешь делать. Ой-ой-ой-ой. Шо ж вы... Шо ж вы по маленьким-то стреляете, а? стреляйте уж по большим. Я, я я застрял. Чего? Я не смог ничего сделать. <с> Мой варп мне не помог. Я застрял в этой хрени. Ой, капец. Так, ну чё? Ищем. Ищем себе врага. Это слишком толстый Полезно его трогать, чуть вверх и вон за хиллером сгонять, либо за командным корабликом. Давайте, наверное, за командным слетаем, он не так уж далеко тут. Так. Так. Давай, давай, мы с тобой подеремся немножко. Все, хана тебе. Ремонтик, ремонтик, ремонтик. Так, жом, жом, жом его. Не уходим, жом. Сейчас мы тебя спалим потихоньку. Есть. Есть, мы это сделали, так. Да чтоб тебя, Варп! Все. Все, вот это мне не нравится, то что он вот сложно ему вот обойти препятствия Сложно от них отлететь вот Задний ход уже тебя раздамаживает Хоть что этого особо или нет Но прилетает неплохо Так вот мы Че тут там хотел, блядь? Эх ты, зараза. Что я тебе еще могу сказать? Торпеды что-то вот они не особо берут, вот этих толстых. Ну потому что они толстые, что еще тут могу сказать. Наши просто разрывается. Просто бомбятся. Мы. И мы проигрываем, да, мы проигрываем. Несмотря то, что разрушаем их кораблики, мы все равно не можем победа сделать. Так, вот этого гада мы заберем, нет? Да. Получить. Забрали мы этого парня. Очень хорошо. Что-то там деф, да, свой делюзаешь. Сейчас я тебя заберу, дракон. Не беспокойся. Так, тут еще подлетел хил. Зря ты это сделал. Знаешь почему? Потому что мы тебя забрали тут же. Так, ну, блин, ребята, они, конечно же, что-то вообще жестко наших забирают, обстреляли тут всех и вся. блин, что-то я куда-то не туда пошел. Ремонт. Что ж, я про него забываю, да? Такая хорошая фича Я забываю ее использовать. Так, тут-то-то-то. А, это мелочь пузатая Вы что такие мощные, а? Так, варп скачок. Бомба на у парниша. Бом, бом, бом. Так, тихо. Тихо, не надо по мне стрелять, не надо. Так, аккуратно стоим, кому не мешаем, все будет хорошо. Нас не видят, нам нужно жить. Если нас заберут нам хана. Все. Вот пока отлично. Сейчас у нас катится наша четверочка. Командный у них появился. Давайте попробуем. Эээ, а, бесполезно. Кого-то из наших забрали. И это пораженится. Это очень жалко, что так произошло. Ну что ж, давайте глянем, каково мы сегодня играли. Походу каково, это реально каково. Нитробайт из нашей команды занял третье место. Ну а мы сейчас посмотрим, среди команды мы заняли тоже третье место. Что ж, э мы проиграли на треть. Это не красит нашу команду. Ну а вы можете смело подписаться на мой канал, если вам понравился видосик, прожать колокольчик, чтобы не пропускать подобные видосики. Пишите в комментарии, какие игры вы хотите посмотреть вместе со мной, и мы их посмотрим в 2К, конечно же. Ну и я желаю всем всего наилучшего и всем пока!